как они к вам попали? Вы прям были во Франции себе, вот приобрели их на Мы барахолке? Были во Франции. Очень качественно, красиво так сделано прямо. Вот орлы против мышей, вот мышка, которая с дамками, вот такая мышка-дамка с цирконом на короне. Вот такой... У нас небольшой розыгрыш, вы получите ценный подарок. Привет, ребята! Я вновь в антикварной лавке на Пушкинской 25. И сегодня хочу тоже небольшой показать вам экскурс. И вот такие здесь а, выставлены часы. Честно скажу, я не очень... А, моя тема именно часы. Кстати, тут два направления, которые я коллекционирую, которые у меня в коллекции. Это за заслуги я принес специально здесь, потому что есть часовой мастер-эксперт, вот, который может проконсультировать и почистить, я думаю, да, механизм, все-все-все сделать. Вот, одни часики, ну, это у меня в коллекции, и вот эти часы сейчас у меня выставлены на аукционе, на Violet. ссылочка будет в описании. Здесь, кстати, они с довольно редким циферблатом, не так часто, вот в основном молнии вот с таким циферблатом, за заслуги, вот, собственно, это очень-очень серьезная такая награда, такие часы дарились, но я вижу, что здесь много и других, это все Ваши, а можете немножко рассказать, вот какой примерно возраст, да? Если это Советский Союз у нас, то а вот это часики. Ну это возраст однозначно больше ста лет. Тут и Франция, и Англия, и Германия представлены. И ланджи Это вот. покрытый золотом, это да? Это позолоченные, да. да. Есть серебряные, есть в хроме. они открываются как-то, или вот конкретно они эти. Они открываются. Ну сейчас я вам попытаюсь. А, они проворачиваются? Да, прям. это вот есть, открываются там, А видно, зачем это вот Обслуживать. Ага, то есть можно прям раскрутить Конечно, и сзади а крышки. И задняя крышка точно так же раскручивается. Угу. Ой, ой, ой, ой. Я тут как раз какие-то видел, которых прям, а вот, вот эти. Сейчас эти положим. Прям здесь у нас открывается. да, они вот несколько крышек, но этот я не буду... А, ну, видите, это, ух ты, вот. прям это видно, ланжи, что да. механизм. Ну, вот этот механизм. Ага, а сколько примерно вот такие часы стоят ну смотрите цена зависит а это у вас звонит сейчас отключу Ага, смотрите прям вот так у нас механизм видно угу. цена зависит от многих факторов к сожалению угу. кризисы не кризисы человек а тут еще который... стрелочка Ой. отпала ну, Надо будет... Да, но ну, Я думаю, это все поправляется, потому что больше 100, 100 это лет Это из коллекции, это вытащилось из кейса Вот я достала первые попавшиеся 7 штук Их на самом деле больше 100 штук в коллекции uh -huh, так Вот прям... эта ключевка э -э, французская А как они к вам попали? Вы прям были во Франции себе, вот приобрели их на мы пароколке? Мы были во Франции, мы были в Швейцарии, мы были это Тоже открывается, в, да, в Германии -то... Да, мы были... И как это, вы, все... какая история появления? Вот вы сходили там да, на вот какой-то базар. Может быть, посоветуйте, есть кто аукционы, во Франции будет. Есть аукционы, есть интерес, и какая-то вещь заинтересует. И мы знаем, что она будет на аукционе. Мы идем и... Торгуемся, там существуют определенные журналы, которые рассылаются, подписываешься на журналы, рассылаются журналы, угу. когда будет аукцион, что будет продаваться, от какой аукцион цены. Аукцион оффлайн, то есть это вживую? Или в это вживую, ага. конечно, вживую. Ух ты, прям вживую аукцион. Я да. в основном на Виолете участвую в аукционах. Но у нас нет не как Мы это. чуть-чуть отстаем, но когда там, возможно, кстати, в Харькове был такой у нас аукцион, но он как-то так захерел и умер, лет угу. 10 уже не существует, хозяин этого Аукциона, который создал аукцион, умер, а ребенок его не ну, не продержать. не поддержал. Ну, К сожалению, видите. очень часто. Очень много коллекционеров жалуются, что дети не хотят быть их продолжателями в любых uh -huh. направлениях коллекционеры в любых. А сколько, видно, вот какая ценовая категория там до да, час часов. Ой, ну так сколько чтобы это? усреднить от трех тысяч. Вот 10? этот день ночь достаточно тоже редкие. Uh -huh. Ну да, я вижу солнышко тоже. Восходит, Итак, интересно здесь, смотрите, как показано. Тут у нас 4 да? Вот здесь так четверка, пятерка, пятерка а вот четверка, да, по, по обычным. Ну и вот смотрите, тут не совсем стандартно. Обычно заводной ключ стоит на 12 здесь на у -у -у. тройке стоит. И вот такие вот часы еще сейчас, сейчас ценятся, их переделывают на скелетоны, и очень много. Да, да, вот одевают на руку скелетоны, делают современные мастера. Такие рукодельники есть, uh -huh. ювелиры у нас даже в Харькове есть несколько. Один вообще ну такой вещь просто прикольно да, даже точно. подержать в руках, насколько ну, вот э, и красиво, да, интересно. И... Ну вообще часы символическая такая вещь. Особенно бывают наградные, там какие-то пишут послания. Кстати, по а кто знает историю, изобрел э, часы первые, которые можно было носить за собой немец, uh -huh. причем он их изобрел. Ой, какой-то ночлежке для бедных людей, вот такой изобретатель он был. Ну, вот голова работала, mm -hmm, потом сами... Ну, а вообще англичане, конечно, вот эти часы Павлин в Эрмитаже, которые находятся, это англичане. Подарки нашим императорам все часовые делали англичане. Вот они потом утеряли. Это а, мастерство. А что у вас новенького, возможно, что-то еще вы принесли, что можно показать? Окей, может, доска не вот очень. Вот это как бы... да. Подождите, Подождите это что, что это вообще такое? Так, как это? Я вам сейчас, чтобы там было удобнее, как бы рассмотреть, я даже mm -hmm. не знаю, куда, куда, куда, куда. Можем... Да, так. да, да, да. Я сюда показываю эту дождь. Ножки бронзовые. Это Ой, орлы. Против... Орлы покажу. против мышей. Да, вот смотрите. Я бы ходила орлом играть. Вот орлы против мышей. Вот мышка, которая умка такая играет. Вот такой орел. Потом, когда они становятся дамками, вот такая мышка дамка с цирконом на короне. И вот такая, вот такой орел тоже с цирконом на короне. Боюсь, это они серебряные или нет? По это бронза ага. по серебрю. Ну, мне кажется, если бы еще статуэтки были все в серебре, и тут эти все штуки, наверное, у них пацана была бы совсем в Ну, конечно, это по серебрению, это ручная работа, это эксклюзивная. Это вот в Харьков кто-то делает? Это авторская работа, да, вот это второй экземпляр он изготовил, первый продал, такой есть у нас тоже Умелец, они все дом. одинаковые там или все все все отличаются? Нет, я живу А же вот эти а, а, вот, uh -huh. да, это дамка, это. А как это шанс, выглядит? Там. Они в каком вот Вот они в таком кейсе. Мешочки, они там каждая отдельно. Они, там, чуть -чуть. они вот так вот там все аккуратно уложены в этом кейсе. аккуратно они тут все живут. Uh -huh. Специально придумал, разработал, ну вот, вот такой художественный был у него. Сколько стоит такой? Они стоят в районе 400 долларов. Угу, интересно. Слушайте, и прямо доска такая цельная. Вообще очень круто, круто. И столик мы уже показывали в прошлом выпуске. Если интересно, переходите, посмотрите. шикарный. Да. Что еще? Что еще можно показать? Интересное. Тут я вижу новые статуэтки я казак, казаков уже не у меня мирегулярно мелькают Кстати, в выпусках. Да. Да, но это э, сделаны копии вот с тех оригиналов, которые вот эти А, копии. то есть вот те это маленькие... Копии, вот те... А, те оригиналы, да. Обалдеть. А это, это ливались они? Ну тут и такой и другая подставка такая это уже... Но это копия. Я говорю, угу. Обал... Очень качественно, красиво так сделано прямо. А что это за часики? Они тоже как-то тут двигаются? в ремонте находятся. Вот тоже, кстати, человек приобрел на аукционе. Они рабочими декламировались. На итоге они оказались очень даже не рабочие, Очень глубокая тут проблема. Проблема, да? Проблема очень глубокая. Тут корпус перебирать. Они кривые, косые по плоскостям. Это головная боль. Этих зайчиков показывали в прошлый раз. Лондонских Охотники Ну круто Ну что, ребята, как вам часики? Сегодня такая тема часов Еще какие-то часы у вас есть? А я помню, что где-то где-то здесь у вас небольшая еще подборочка Этих разных-разных часиков Круто Просто невероятно Ну что ж, как вам тема часов и а вот эти вот часы да. я, показала, я не помню просто Это тоже изобретение советской инженерии ага. День недели Месяц и Число... Вот, энергии, они называются. Интересно, экземпляр. В общем-то, аналогов нету. Я, кстати, интересно посмотреть, есть ли такие на Виоволите выставлены. Да, ну, сколько... вот они их интересные по замыслу. Они не очень должны быть дорогие, я должна ну. их достать. Как да? довольно тяжело. А, вот у них тут, видите, две ножки есть. Ну да. Сзади вот, вот просто. И... и кружечка открывается, да? Можете ну, посмотреть, как она, как она открывается. Ой, сейчас как тут? Наверное, поворачивать надо. Открывается. Опа. Вот тут батарейка прям такая необычная. И механизм. Вот тут такое механизм. тут можно еще много денег спрятать в таком месте. Возможно, сюда золотые монеты. Деньги лучше, наверное, тут не прятать все-таки. Ну, мне кажется. Ребята, напишите, какое самое лучшее место, где спрятать деньги дома. Как раз там в часы там и куда еще. В какую-то такую вещь, которая не бросается в глаза. Ребят, итак, у нас небольшой розыгрыш, вы получите ценный подарок, очень интересную книгу, каталог с монетами, сейчас я покажу дальше. Вам нужно написать, что это такое, как вы думаете, что это такое э -э и как эта вещь работает. Пишите ваши комментарии, кто напишет более развернутый ответ, какого года хотя бы эта вещь и производство, например, то вы получите приз. Вот такой вот приз. Что это за каталог? В чем его особенность? Это немецкий каталог, ни, ни особенности особой в нем нет. Это для вот как раз тех коллекционеров, которые коллекционируют монеты. Вот все об этих монетах. Все страны здесь... Угу. Вот, друзья, так что пишите ответы на вопрос, что же это такое Вот, um, пожалуйста, вот. Это... Такой каталог я вам отправлю победителю, тому, кто напишет более развернутый ответ в комментариях Пишите комментарии Итак, напишите, какого года эта вещь, что это и как это работает, для чего вот. Ну что, друзья, спасибо, кто посмотрел это видео, ставьте лайки И если интересно что-то еще, чтобы показал в этом магазине Пишите в комментариях, расскажем более подробно. Всем пока!